Сейчас лето, жарко, люди ходят полуголые. Знаете, это как раз тот период, когда можно наблюдать удивительные явления. Возвращение аборигенов, индейцев, пигмеев в наши ряды. То есть мы думали, что они вымерли где-нибудь там в лесах Амазонии, что их совсем мало, что они почти исчезли. Но нет, мы видим новое поколение, которое сформировалось в городских условиях. Обратите внимание, какое количество людей вокруг вас, людей, существ, в принципе, рабов, там, называйте как хотите, кому как удобно, какое количество существ вокруг вас имеют на своем теле совершенно странные, непонятные, необъяснимые татуировки. На ногах, на руках, на шее, некоторые даже на лице умудряются набить. Потом обратите внимание на тех, у кого есть довольно странный пирсинки в носу, в сосках, в ушах, в бровях, в пупках и так далее и тому подобное. Ну, то есть, я уж там дальше не буду говорить, где у кого что есть. Пусть это вам ваше воображение подскажет. Либо Google, либо YouTube. Я не знаю, где всю эту информацию поподробнее выискать. Но я думаю, вы имеете представление, что бывает, как это выглядит. Как-то смотрел одну типа юмористическую, типа передачу, где пригласили новую типа звезду ТикТока. Ну и там задавали такие глупые вопросы. Хихи-ха-ха, ржали, сидели. Вообще такая странная ситуация. И у этой типа звезды на руках, там, повсюду, короче, были стремные, совершенно стремные татуировки не имеющий совершенно никакого отношения, как и многие, вот то, что мы наблюдаем вокруг, к тюремной какой-то там культуре, в кавычках, я не знаю, можно ли эту культуру называть, но у них свои традиции, и мы не будем их сейчас касаться. У них совершенно отдельный смысл носить татуировки, потому что э, ЗК, как правило, он с собой мало что может иметь, и явно у него нет мундира, медали и всего остального, которые он мог бы предъявить. Своим новым сокамерником, дабы подтвердить свой статус, свой стаж и прочее-прочее, свои заслуги. То есть у них это своеобразный ритуал определения, что ли, статуса, да, того же статуса, авторитета, опять же, ну и так далее и тому подобное. Мы их не будем касаться сейчас, у них все понятно, все обосновано. Так вот, у этой типа звезды на руках было много всякой странности. И один из типа ведущих задал вопрос. Говорит, а что означает вот этот вот котик у тебя там набит на руке? Есть какой-то смысл вообще? То есть несет ли это какое-то наполнение интеллектуальное? А тут говорит, да нет, котик и котик. Он говорит, а облачко? Да тоже как бы нет, облачко и облачко. Он говорит, то есть я так предполагаю, ты шел по улице, увидел котика, увидел облако, да? Потом ты зашел куда-то там, в тату-салон и тупо набил себе котика и облачко, он говорит, ну да, примерно так. Говорить об интеллектуальном уровне подобного рода типа звезды, наверное, не имеет смысла. Мне кажется, одна только эта фраза она говорит обо всем: знаете, разные народности, разный этнос. Если набивали себе на теле какие-то татуировки, знаки или делали какой-то персик, то это носило глубокий смысл. Это действительно было осмысленно. Это была целая история целого народа. И человек, которому набивали, он знал, что подобного рода татуировка, подобного рода знаки, они обозначают его как воина, как вождя, как знахаря, не знаю, там и прочее, прочее, прочее. Это был тот же статус. Я не знаю, может быть, тюремная культура, она и взяла из этноса подобного рода поведение, как образчик. Возможно. Чем потворствуются в данной ситуации, на что опирается современное поколение, которое я вижу вокруг, изуродованное, в прямом смысле слова, изуродованное, сверху до низу. Те рисунки, те каракули, Будь это даже произведение искусства, ну, не знаю, может быть, на произведение искусства я и сделал бы какую-то поблажку, как художник. Но, знаете, предполагая, что с телом происходит за годы, я думаю, в этом нет совершенно никакого смысла. Зная, как ультрафиолет воздействует на татуировки, я тоже считаю, что в этом нет никакого смысла. И тем паче, понимая, что вы под кожу вгоняете чужеродный объект, в этом тоже нет никакого смысла пробивать, делать дырки, вешать себе повсюду на теле какие-то железяки, кольца, там кресты, звездочки и прочее. В этом тоже нет никакого смысла. Если вы заглянете в историю, то вы узнаете, почему моряки носили сельгу в ухе, почему цыгане носили, может быть, до сих пор носят серьгу в ухе. У этого есть своя история, у этого есть свое объяснение. Но когда я вижу довольно красивых людей и... Их тело изуродовано странными рисунками, пусть даже хорошо набитыми, красиво отображающими оригинал. Я не понимаю, для чего это сделано. И в данной ситуации могу лишь одно сравнение привести. Это аборигены нашего времени, городской формации. Глупые. Глупые. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Бить татуировки, если хотите. Может быть, тогда вы станете круче, вы станете красивее, вы станете значимее. На вас будут обращать внимание. Мудакам ведь сейчас на счастье. Другой возможности... Проявить себя, выразить себя, обозначить себя, добиться чего-то, пусть даже в своем кругу, стать личностью. Ведь нету. Нужно обязательно выразить это какими-то внешними признаками. Я так понимаю. Всего доброго.